Всем привет, друзья! Как же я люблю японскую кухню! Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы это уже поняли. Но не одни ведь готовить, так что сегодня у меня десерт. Моти или мочи. Это такой десерт из рисовой муки. На самом деле я пыталась приготовить его еще года три назад. Конечно же, муки рисовой я в магазине не нашла. В принципе, не очень-то ее искала. Думаю, сама сделаю. Взяла обычный рис, сделала из него муку, и, конечно же, ничего у меня не получилось. Потому что для этого десерта нужна специальная мука. Я даже покупала какую-то вот такую э, тайскую. Здесь, правда, и иеруклифы всякие, я не поняла, что здесь написано. Ну, в общем, она тоже не подошла. На упаковке с мукой должно быть написано, что это именно мука из клейкового риса. Обязательно. С другой мукой даже не пытайтесь сделать, у вас не получится. Здесь, кстати, даже моти нарисованы. Но к тесту мы приступим чуть попозже, пока что сделаем начинку. У меня будут разные начинки, так что в одну тарелку творожный или сливочный сыр и сахарная пудра по вкусу. Вторую тарелку тоже сливочный сыр и растопленный шоколад, у меня молочный. На самом деле начинка для моти традиционно делается из э, красных бобов и получается такая сладкая густая паста. Я однажды пробовала ее и, если честно, такой десерт на любителя. Не вижу смысла искать эти бобы и заморачиваться с такой начинкой, потому что это намного вкуснее. Пока я тут говорю, мой шоколад застывает. Шоколад с сыром нужно сразу же хорошо перемешать. Сыр с сахарной пудрой тоже хорошо перемешиваем и сразу же все в холодильник. А тесто для моти у меня будет четырех видов. Первое малиновое. Это у меня было замороженную малину я ее разморозила, взбила ее блендером. Теперь немножко разбавляю кипяченой водой и процеживаю через сито, чтобы получить такой малиновый сок пюре. И все равно буду немного разводить пюре водой, так что можно добавить прямо сюда воды. Моти можно делать абсолютно с любым соком или просто на воде. Это, кстати, классический вариант. Получается вот такой малиновый сок пюре. То же самое делаем с фиолетовым виноградом. Процеживаю через сито, сюда также добавляю воду, и получилось у меня вот столько виноградного сока. Тесто для моти нужно варить на водяной бане, у меня уже греется вода. В тарелку 120 грамм рисовой муки, клейкой обязательно. И сахарная пудра. Если делаете с обычной водой, добавляйте 70 грамм сахарной пудры. Так как у меня сок виноградный и сладкий достаточно, я добавлю грамм 20 пудры. И перемешиваю до однородной массы. Добавляю еще 50 мл виноградного сока. Так как сок густой, у меня его может понадобиться чуть побольше. Накрываю пищевой пленкой и отправляю на водяную баню. Пускай варится минут 10. Тесто уже становится таким липким, но варим дальше. Опять накрываем пленкой и пускай варится еще. Через 5 минут снова перемешиваем. Тесто должно становиться все более и более клейким. Если через 10 минут этого не происходит, то тут уж однозначно вы выбрали неправильную муку. Вот таким получается тесто через минут 20. Вот такое густое, упругое. Доску припыляю крахмалом. У меня кукурузный, можно брать и картофельный. И сразу же сюда тесто. Сверху тоже немножко припыляю крахмалом. Пускай тесто чуть-чуть остынет. А пока я буду делать первые эмоти, будет готовиться второе тесто. Мука, малиновый сок. И тут уже сахарной пудры побольше, потому что малиновый сок кислый. Перемешиваю. Я что-то сразу налила много сока, и теперь сложно комочки разбить. Если добавлять сок постепенно, то комочков не образуется. Еще сок. Накрываю пищевой пленкой и на водяную баню. Тесто очень липкое, так что тщательно присыпаем крахмалом. Теперь разрезаю тесто ножом. Не очень аккуратно получилось, но на данном этапе это ничего страшного. Немного теста. Дальше выкладываю немного сыра. Очень важно, чтобы сыр был холодным. Можно оставить так, можно добавить кусочек банана, например, или другие фрукты. Края моти можно смочить водой, чтобы хорошо соединились. Теперь вот так соединяем их вместе. Все готовые пирожные сразу же отправляются в холодильник. Или вот такой еще способ. Собираем все края, вот так. Вот так собираю, как хинкали. Затем просто отщипываю край, переворачиваю. Вот так формирую. Третье тесто у меня будет с вот таким зеленым чаем матча. Вот так он выглядит. Кстати, я часто видела мути именно со вкусом вот этой зеленой матчи. Две ложечки добавлю. Вода и сахарная пудра. И перемешиваю все. Красивый цвет получается. Я делала разноцветные роллы. Окрашивала рис для суши этим чаем. Получилось не очень. А здесь цвет красивый. И на водяную баню. А здесь у меня уже варится малиновое тесто. Уже практически сварилось. Малиновое тесто готово. И самое вкусное напоследок я буду делать шоколадное тесто. Какао, сахарная пудра и вода. И шоколадное тесто варим точно так же. Малиновое тесто. Это тесто, кстати, очень приятное на ощупь. Не режу на кусочки. Очень часто моти делают с мороженым, и я разминаю его вилкой. Мороженое ни в коем случае не должно полностью растаять. Теперь ложкой делаю такой как бы шарик мороженого, добавляю внутрь и точно так же соединяю края. И сразу же в морозилку. Несколько сделаю еще просто с сыром. Также можно добавить кусочек киви, например. Шоколадное тесто, красивенное, тоже присыпаю крахмалом и делим на части. Шоколадные моти будут с шоколадным кремом. И зеленое тесто, последнее, тоже присыпаю. Тесто с чаем матча. Зеленое тесто я буду разрезать на 4 части. И буду внутрь добавлять целые мандаринки. Сначала каждую вот так запечатаю в сыр. Туда мандаринка. Это уже побольше получилось. Вот такие у меня получились моти. Вот эту зелененькую хочу разрезать. Внутри здесь мандаринка. Не знаю, правильно ли я хочу сделать, но думаю, из пульверизатора немножко их намочить, чтобы они были покрасивше. Так они стали ярче немного. Вот так они теперь выглядят. Итак, друзья, вот что у меня получилось. Они прям такие нежные-нежные. Очень классное тесто получается. Вот так оно тянется. Это получается очень вкусно за счет начинки. Тесто мягкое, приятно жуется, тянется, но само по себе оно ничего сверхъестественного из себя не представляет. Но в сочетании с этим нежнейшим сыром это, конечно, очень вкусно. Еще попробую розовенькую. Такая приятная кислинка есть за счет малины и киви внутри. И еще вот этот виноградный. Очень нежная штука. Зеленую попробую. Самое упругое тесто получилось. Это очень необычная сладость. Безусловно, вкусно. Но такое ощущение, что тесто немножко сыроватое. Хотя оно варилось 20 минут. Чуть не забыла. У меня в морозилке еще были моти с мороженым. Если честно, замороженное вот это тесто не очень. Такие обычные намного вкуснее. И, кстати, забыла сказать, в следующем видео я тоже буду готовить очень популярный японский десерт. Как вы думаете, что это может быть? Пишите ваши предположения в комментариях. Напишите, нравится ли вам моти, хотели бы вы их попробовать. И готовьте с удовольствием. Пока!